С конца апреля этого года основная школа Сасканис производила постепенный переезд мебели и оборудования из здания по улице Салу-7 в отремонтированную бывшую пятую основную школу по адресу парадос 7 Этот процесс почти завершен. Теперь предстоит обустроить учебные классы. Ранее здесь успешно завершился проект масштабной реновации, который затронул все помещения. Как и в ряде других школ города, здесь в рамках софинансирования фонда ИРАФ были заменены системы водоснабжения, вентиляции, отопления, сделана внутренняя перепланировка и существенно улучшена материально-техническая база учебного заведения стандартам эксплуатации теперь соответствуют многие аудитории, в особенности классы химии, физики, домоводства, информатики и актовый зал. Была также закуплена новая эргономичная мебель. Обновлен спортивный зал школы, который в настоящий момент используется в качестве центра массовой вакцинации от COVID-19. Контракт по использованию зала для этих целей заканчивается 31 августа. Управление образования Даугупилса, ссылаясь на Министерство образования и науки, отмечает, что шанс возврата в школы с 1 сентября для очного обучения сейчас крайне высок, хотя пока конкретного решения еще нет. Вероятно не всего ученики школы Сасканис, равно как и другие школ города, смогут вернуться в отремонтированные классы с начала осени, но не исключены отдельные ограничения из-за COVID-19. В свою очередь вопрос о переезде детско-юнического центра Яуны, ибо в здание на улице Салы-7, должен быть окончательно решен до конца июля этого года, когда будет принято решение об утеплении данного объекта. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугуповской городской думы.